зимой тепло на стС всего один рекламный ролик не переключайся! всего один рекламный ролик не переключайся! всего один рекламный ролик не переключайся! всего один рекламный ролик не переключайся оставайтесь с нами продолжение ровно через одну минуту.